Здравствуйте, друзья! В эфире открытый онлайн мастер класс по рисованию портрета. И с вами Татьяна Артекова Художник-портретист. Так, да, звук идет. Все отлично. Сейчас мне надо на другом. Ага. Все здесь хорошо. Ну так, ну что ж, друзья, я напомню, что мы продолжаем нашу рубрику рисования по вторникам. И если вы совершенно случайно зашли на этот эфир, то имейте в виду, Вот что а, на предыдущих уроках мы изучили а, прием рисования в технике сухая кисть на, при, на примерах пейзажа, натюрморта, а, даже начали портрет, все это вы найдете по ссылочке ниже, либо в плейлисте рисуем по вторникам». А, ну а сегодня мы с вами уже начинаем работать над портретом, причем постараемся поработать уже а, в различных ракурсах. То есть этому мы уделим ну, где-то 3-4 урока. Сегодня мы начинаем, то есть делаем построение, композицию и на следующем уроке уже завершим нашу работу. Так, сейчас один момент, посмотрю как все в порядке. А, кстати, <смех> давайте друг друга поприветствуем. Пожалуйста, поставьте восклицательные знаки. Если все нормально, все хорошо. Пока еще есть уже, вижу лайки. А, друзья, если вам нравятся мои уроки, пожалуйста. Так, да, ставьте лайки, делитесь информацией, жмите на кнопочку «Поделиться в соцсетях», и пусть рисующих людей будет больше. Итак, напомню, что у нас есть тайминг, мы работаем в течение 30 минут, и ну, где-то 30-35 плюс-минус мы с вами будем работать. То есть раз в неделю, хотя бы раз в неделю, и может дать уже классный результат. Ну что ж, давайте... Буду потихонечку вас вводить в курс дела, не буду затягивать трансляцию. Сейчас я перейду уже на другую камеру. Так, сейчас я уберу этот рисуночек, он у меня просто как для фокусировки. Вот так вот. Жму на запись, и мы приступаем. Итак, напоминаю, что мы осваиваем технику рисования сухой кистью. Работаем масляной краской, в данном случае я рисую индиго, использую, выдавила, здесь у меня палитра, здесь уже сам листочек, здесь желательно бумага акварельная, то есть, чтобы бумага, которая имеет какую-то небольшую фактуру, в данном случае у меня идет фактура льна. Так. И желательно, чтобы у нас была еще, конечно, салфетка, было ее приготовить большую. Вот обычно рулончик используется. Ну, походу, вот можно даже вот такой, такой полотенчик. Угу. Так, набираем. Первым делом, как всегда, мы набираем краску кисточкой большой флейцевой кистью. Желательно, чтобы кисточка была мягкая. мягкой с одной стороны, и упругая. Так, восклицательные знаки вижу, отлично. Так, ну что ж, идем, не будем дожидаться все. Кто хотел, тот пришел, кто не сумел, тот посмотрит, конечно, уже в записи. Хотя, конечно, я очень благодарю тех, кто приходит к нам именно в в онлайн-режиме, потому что мне все-таки важно с вами общаться. Итак, первое, что я сейчас делаю, это, в принципе, видите, мы, что я делаю? Как бы задаю силуэт. Я специально сделала вот такой вот белый фон, для того, чтобы мы даже можем его слегка затонировать... Ну, чтобы четко было видно, да, чтобы не было каких-то таких моментов, что не видно, где что находится. Первое у нас компоновка. Смотрим, что общее направление идет у нас под небольшим наклоном. Так я переборщила. То есть приблизительно мы все время, нам нужно понимать, под каким а, наклоном идет голова. Здесь у нас... Ну, не совсем анфас, но и поворот три четверти не скажешь. Вот небольшой-небольшой поворотик слева направо. Нам нужно первое задать верхнюю точку крайнюю и нижнюю там, где у нас будет подбородочек. Вот. Дальше уже мы работаем практически по шаблону. Есть некий шаблон, который ну, я для себя как бы открыла. Шаблон, так сказать, таких простых шагов которая позволит, ну, максимально приблизить а, к, а, к реалистичному портрету. Итак, что мы делаем? Верхняя часть – это вот как раз-таки наше яйцо под небольшим а, наклоном вверху внизу подбородочек. Нашли осевую линию. И в целом вся правая сторона у нас в тени. Мы можем, в принципе, делать некое такое яйцо, создавать форму, объем яйца с пониманием, что вот эта левая часть у нас на свету. Давайте правую сторону немножко затонируем. А, в чем прелесть рисования техники «Сухая кисть»? В том, что она позволяет очень быстро работать сразу тоном, который также помогает нам создавать а, и построение, и сразу благодаря тональным отношениям мы сразу задаем объем. И вот сейчас я наметила, что, ну, во-первых, вот, вот эта форма яйца. Сверху у нас там будет платок, но это мы все с вами чуть-чуть позже. Сейчас наша задача еще раз под наклоном найти осевую линию. Дальше также под этим же наклоном у нас осевая линия шейки. Дальше смотрим на продолжение головы. Идет шея с одной стороны, и здесь вот идет небольшой такой кусочек ее, и мы видим, что одно плечо выше, другое ниже. Мы вот находим, стараемся найти вот эту линию плеч, а потом мягко все это соединим. Вот эту линию здесь и здесь. И я не сторонник того, чтобы просто оставлять линии. То есть, если мы задали линию какую-то, например, вот такую темную, можно взять кисточку поменьше размер и скажем, прорисовать, вот задала я линию, раз, шеечка идет, и вот таким образом, ага, и сразу вот эту линию я не оставляю, я смотрю, относительно этой линии, куда идет темнота, ага, в пользу, скажем, платка, да, вот этого, так хорошо идем дальше смотрим здесь шеечку вот у нас линия шейки да она мягко округло переходит в линию плеча вот она линия плеча имейте в виду вот эти линии должны совпасть очень часто наблюдается что плечо одно здесь другое там и оно никак эти плечи никак не пересекаются у нас же должна не пересекаться итак Наметили линию, куда темнота. Пользу опять же фона, то есть шейка светлее, фон чуть-чуть темнее. Хорошо. Идем дальше. Так, ну давайте сейчас мы вот здесь отметим сразу для себя. Ага, по силуэтно а, мы можем. Кстати говоря, я вам сейчас покажу один приемчик. Силуэтно намечаем, пока большой кистью вот этот весь платок. Ага, мы видим, что а, платок идет как бы темнее, нежели овал лица здесь и вот здесь. Наметили, наметили. Здесь не нужно никаких четких поколений проводить, пока все очень мягко делаем. Угу. А вот если появится желание, то в принципе мы можем вот так вот ластик взять и практически плашмя его приложить вот таким образом и задать контур, ну, более четкий. Конечно, его можно будет, если что, потом подправить, если вдруг что-то не то. Вот поэтому для того, чтобы в любой момент мы с вами могли а, подправить, вот эта работа идет, ведется очень и очень мягко, тонко. Не спешите темнить. Скажем, мы видим, да, волосы, они здесь такие темные, и кто-то торопится сразу их сделать черными. Не нужно. Мы набираем постепенно. Еще раз давайте вот эту правую сторону чуть-чуть больше затонируем. Так, друзья, меня все нормально, хорошо слышно. А то что-то не вижу вашей, никакие, никакую вашу реакцию. Сейчас проверю у себя звук. Да, вроде бы идет звук хорошо. Ну, как-то время от времени подавайте знаки, что вы все-таки живые, что вы присутствуете хорошо? Чтобы мне как-то было ну, интереснее работать. Договорились. Вот, и теперь смотрите, нам нужно найти вот эту, а, скажем, поточнее линию подбородочка. Ну, предположим, вот здесь линия подбородочка. Слегка я наметила, не черните, пожалуйста, сильно. Очень легко наметили. И потом вот этой линии подбородочек, ну, туда погасили. То есть у нас а, шеечка темнее нежели овал лица. Мы можем даже и на эту сторону слегка. Угу. Ну и так вот немножечко затемним шейку. Блузочка беленькая. Цвет кожи все-таки чуть темнее, нежели белая блузка. И поэтому вот таким образом мы сделаем. Можно даже... Угу. Можно... Даже... Опять, я уже говорила... Очень аккуратно краской лажем, также и эластиком желательно, не, ну, сильно не выбелять. Я так пока вот сделаю слегка. Хоп, хоп, хоп. Итак, дорогие друзья, сколько у нас минут прошло? А мы с вами уже наметили легкое, ну, построения еще нет, но у нас есть уже небольшая как бы композиционная какой-то, ну, вот тут Трудно сказать, композиционный центр, но тем не менее уже мы понимаем, что немножечко вправо-влево как бы сдвинута голова. Есть уже объемчик, мы с вами договорились, ну, вы видите сами, что правая сторона вся в тени, мягко-мягко сделали увили, сделали так, чтобы вот левая сторона засветилась, все остальное тоже шеечку можем еще больше увести. Так, если все идет нормально, все получается. Дайте, пожалуйста, знать. Поставьте, скажем, плюсики. Ну, а я пока вы ставите плюсики, этот этапчик себе сфотографирую на телефон. Вот так вот. Идем дальше. Ага, плюсики, Воронеж. Всем желаю успеха. Спасибо, Мария. Так, Ольга, добрый день, добрый вечер, добрый вечер, мы здесь, ну спасибо, Вера, отлично. Так, добрый вечер, все, замечательно. А то как-то мне вгрустнулось немножко, думаю, что ж, я, наверное, одна в эфире. Окей, хорошо. Сколько у вас времени ушло? то есть у вас получилось тоже то же самое, что я сейчас делала? То есть мы с вами уже наметили вот такой платочек. Угу. немножко я чуть-чуть начала затемнять уже как бы волосы и сейчас помните про наш некий такой шаблончик я думаю многие из вас но ну, не впервые присутствуют к нам открытом мастер-классе, но опять-таки повторение мать учения, да, есть некий такой шаблон. Если мы будем отталкиваться, что скажем, ну вот здесь, учитывая, что платок, волосы создают некую такую вот высоту какую-то, да, то предположим, что вот здесь у нас закончился череп, вот он, ровненькое такое яйцо. Предположим, если у нас здесь череп закончился, здесь подбородок, мы ищем серединочку, Среднюю линию, скажем, вот она, средняя линия. До конца эту линию не видите, потому что вот там, где заканчивается глаза, бровки, есть еще некое пространство с одной стороны и с другой стороны. Итак, посередине, вот, скажем, у нас осевая линия, предположим, да. Вертикальная осевая линия, по ней мы будем строить. Я очень аккуратно, ну, так, чтобы потом не пришлось много стирать, вы слегка тоже... Делайте хорошо. Итак, вот линия глаз. Мы можем даже раз линию и два линию. С учетом, что до конца не видите Ну, понятно, у нас где-то так, где так будет платок, где-то так будут волосы. Ну, где-то вот здесь, скажем, закончится один глаз. И вот здесь второй глаз закончится. Да? Дальше, можно сказать, вот такой равнобедренный треугольничек сделали. Здесь у нас будет носик. Или от, середи... от средней линии глаз до подбородка ищем еще раз серединку. И мы можем прям этот носик вверх чуть-чуть дать тенюшечку такую снизу оттенить. Ага. И теперь на этой же осевой линии продолжаем линию губ чуть выше середины. Я напоминаю, что задача сегодняшнего урока показать именно в таком небольшом повороте. А голову мы потихонечку будем начнем с вами осваивать в разных поворотах. Но вот сейчас я не стала делать большой, сильный поворот 3 четверти, то есть ближе пока к практически анфаз. А, возможно, вы уже подзабыли, мы как-то на предыдущем уроке делали на несколько уроков назад портрет девочки, и там было ванфас. Итак, губки немножко, чуть-чуть шире, скажем, носика. Носик у нас помещается между вот этими двумя линиями, которые мы сделали под глаза. Да, вот получается, что глазки внутренний уголок глаз раз, здесь крыло. Внутренний уголок, здесь крылышко. Вот такой шириной у нас будет носик. Да? Губки наметили, мы можем даже немножко дать вверх, как бы верхнюю губку, ну и немножечко вниз слегка. Вот так, все очень и очень бледненько. Кому-то может показаться, что ничего не видно. Вот моя рука, я думаю, мою руку видно четко. То есть я намеренно делаю очень легкое такое построение. Ну, построение и вообще вот, работа ведется очень легко. И теперь, вот представьте, что вы рисуете, рисуете прямо очки, прям можно, вот два вот таких. Овальчика нарисовать. Ну, сильно не нужно. Это лучше делать, конечно, я обычно делаю этой кистью, но я боюсь, что кисть большая сильная и не залезет. Ну, вот так вот, приблизительно такие вот очечки. То есть это глазницы. И по верхней части, там, где вот эта глазница закончилась, у нас здесь будут бровки идти. Лево-право одновременно. Угу. раз-два вот на одной на одной линии так вот и вот линия глаз теперь успеваете так кто успевает поставьте пятерочки угу. и теперь с... чуть чуть выше вот этой средней линии Сделаем, опять-таки, овальчик. Вот, прямо поверх этой линии один овал и второй. Ага. И в углу, к левой, к правой стороне, в углу прям, раз, сюда мы сделаем в уголочек э, радужку. Раз и два. У нас взгляд туда, прям в сторону, и практически белка с правой стороны не видно. То есть прям близко-близко к самому краю внутренней части. Вот с этой стороны и вот здесь получается к наружной, да, стороне глаза. Два вот таких шарика. Угу. А теперь смотрите, а я время, кстати, не засекла. Давайте я сейчас еще раз фотографирую этот момент этот этап Оп. Yes. Uh -huh. вот и теперь теперь сколько у нас там уже время идет oh, у нас осталось э, несколько минут <laughs> но мы уже практически с вами построение сделали так, у нас такой вот некий тренажер по вторникам, по полчасика. Если у вас будет желание самостоятельно закончить, пожалуйста, заканчивайте. И напомню, что свои работы вы можете выложить в группе ВКонтакте. Ссылочка в описании под данным видео будет. Вот, значит, что сейчас я делаю? Смотрите, я вот практически немножко снизу оттеняю. То есть вот глазик у нас идет, и немножко вот такую. Пока приблизительно не нужно ее сильно чернить. И здесь также нижняя часть. То есть у нас что получается? У нас получается, что, вот скажем, если мы берем вот эти глазницы, то ближе к носу идет вот такой, такая темниночка с этой стороны, ну, и, и здесь делаем некую темниночку. Здесь, кстати говоря, еще тоже и, и ближе к носу, и с той стороны идет. Носик дальше мы можем вот так же оттенить. Губки с правой стороны. Видите, у нас все с правой стороны темнее. Верхнюю, нижнюю. Угу. Так, давайте сейчас уточним... Да, вот под нижней губкой есть некая, некая такая тенюшечка, ямочка. А, кстати говоря, мы можем найти вот у нас, как на продолжении середины, вот эта бороздка под носиком. Здесь у нас идет подбородочек. И вот смотрите, у меня сейчас немножко, на мой взгляд, чуть-чуть подбородочек я сделала мелковатый. Я его чуть-чуть буду увеличить. Не обязательно здесь ничего стирать. Я просто вот эту темную линию проведу немножко ниже. Вот чуть-чуть ниже проведу. А может быть и не надо буду смотреть вот и аккуратненько темноту увиду, то есть никаких жестких линий оставлять не надо сейчас чуть-чуть переборщила немножечко вот так вот угу. и теперь уточняем как подбородок жесткий подбородок переходит вот такие мягкие девичьи щечки округлой с этой стороны и с этой стороны, кругленько-кругленько, на уровне носика, за пределами овала, то есть вот у нас овал закончился, за пределами овала мы очерчиваем снизу, ну там с, со всех сторон ушка. и вот эту щечечку тоже слегка очертим, и ни в коем случае не оставляем. А, линию, то есть вот я дала темную линию, и сразу ее увожу. Угу. Вот так вот. Угу. Вообще, знаете, вспоминая свое детство, когда мы на уроках рисования или там в художественной школе, когда мы брали простой карандаш, и не хотелось заниматься штриховкой, а вот немножко вот так по потрем по карандашом, а потом а, промакашка, если вы помните, да, или там даже пальчиком затирали. И нас еще за это ругали, нас, от нас требовали, чтобы, ну, как бы штрих был ровный. И, наверное, вот эта техника сухая кисть, это, наверное, воплотилась моя мечта детства, когда хотелось, чтобы штрих был мягенький, гладенький. Но карандашом делать это было сложно, потому что нужно было учиться, как наносить правильно штрихи. Конечно, это позже я узнала, делала. Вот. Но в самом начале хочется же, чтобы сразу было максимально близко по коже. Да? Вот, ну, как мягко, чтобы шло. И вот сухая кисть, видите, позволяет нам очень мягко все это вести, не торопясь. Опять, скажем, раз, усилили здесь, Раз, можно возле носика усилить. Здесь глазик усилим. Но в целом мы с вами, смотрите, сейчас, я говорю, прошло там минут, минут 17, наверное, да, сейчас. Я чуть-чуть позже начала, а у нас уже практически, да, 17 минут. построение у нас уже почти готово. На следующем занятии мы с вами уже завершим. Я думаю, вы сейчас сами тоже... Убедились, что получается все довольно-таки быстро. Если не с первого раза, то со второго раза обязательно получится. Если кто из вас впервые сейчас попробовал, и там, может быть, получилось еще пока не очень Аккуратно, потому что проблема всегда, знаете, незначительная В самом начале, когда не получается, когда кисточка плохая, если у вас, давайте прям близко покажу, смотрите, какая кисточка. Она, это вот, ну, я не знаю, она скорее даже синтетика или имитация щетины. Вот, ну, довольно-таки мягкая, хорошо ложится. Если хорошая кисть, если бумага имеет некую фактуру, то все будет получаться очень и очень быстро. И для тех, кто думает, что портреты рисовать это довольно-таки сложно, я думаю, вы сегодня убедитесь, что в принципе ничего сложного нет. Есть определенный вот такой шаблончик, который я вам сегодня рассказываю. Какой, что значит шаблон? Сейчас, кстати говоря, прежде чем я завершу, мы еще пройдемся немножечко ластиком. Есть некий шаблон, отталкиваясь от которой, от которым уже можно добиться очень ярких, выразительных результатов за самые короткие сроки. Я сейчас чуть-чуть вот усилю глазки, немножко усилю. Но ну, я сейчас это для чего делаю? Для того, чтобы разобраться, в каких местах а, нужно будет сейчас ластиком подтирать... Конечно, есть всегда соблазн еще и еще порисовать, но я буду вам давать информацию понемножку. Ну, а те, кто кто вот прям не терпится, то напоминаю, по данным видео есть... Э, так, это что у меня? Не вижу. Та так, сейчас, моментик. По данным видео... Так, да да да да да да По данным видео есть, э, опис в описании есть ссылочка, э, по которой, если вы пройдете, то можете уже, как говорится, э, посмотреть, познакомиться с другими моими курсами. Э, есть у нас, и я провожу и открытые мастер-классы, и закрытые мастер-классы. Вот, то есть это все в описании под видео. Сейчас пока я немножко, пока не успела а, просохнуть, то есть краска, в принципе, она уже практически просохла. Поэтому техникой называется сухая кисть. Но на следующем занятии нам надо, чтобы а, вот не было каких-то вот этих полосок, которые я вот делала, линии построения. То есть сейчас аккуратненько уберу. То есть все, что нам нужно будет подтереть или высветлить, лучше это сделать сегодня. То есть раз первый момент Лобик немножечко, да, высветлила. Второй момент, скажем, крылышко носа немножечко высветлила. То есть смотрим внимательно. Так, надеюсь, вам видно. Так, я не сделала еще тоже крупный, сейчас попробую. та -дам! Вот так вот, да, немножко увеличу. Угу. Так, и здесь, значит, что мы посмотрим, какие-то места... Так, вот так вот. ага. Какие-то места нам нужно высветлить, то есть очень аккуратно, ластиком. Сильно не выбеляйте, то есть я сейчас намечу слегка. Раз, два. Тихонько-тихонько буду выбелять Тихонечко, не сильно не нужно. Здесь ни в коем случае белки не должны быть прям чисто белыми. Так слегка-слегка. Угу. Так, я сейчас прям поставлю крупно, чтобы я увидела все. Угу. Так. Ага. Смотрим, куда у нас. У нас довольно-таки... Ну, вот здесь, во-первых, мы сделаем, чтобы не выйти за пределы. Это вот некий такой слезнячочек, от которого мы будем и отталкиваться. Здесь слизничок на одном уровне, и здесь слизничок, да? Вот. Наметим слегка, где у нас более-менее века верхние. Раз, два. То есть делаем... Смотрите, параллельно здесь... Здесь, ага, здесь я подчеркнула а, радужку, и здесь тихонечко, ведь я едва касаюсь ластиком. Можно нижнюю толщиночку века здесь раз и два сделать сразу. Так, ага, дальше, скажем, над бровкой слегка, оп, и здесь надбровную дупу. Дальше. Вот это у нас вся спиночка носика. То есть ну, спиночка некую толщинку имеет, смотрим. Вот. И где-то вот здесь вот такой бличочек. Кстати говоря, вот я говорила про шаблончик, что а что же делать, когда, скажем, нос длиннее, чем у, тип, чем, ну, как бы у всех людей, вот, если есть шаблончик, намного ориентируясь на него, всегда можно либо вытянуть лицо, либо округлить больше. То есть вот так вот аккуратненько. Ага, и вот сейчас, в принципе, вот здесь у девочки нельзя сказать, что прям маленький носик, да, но тем не менее, практически этот шаблон работает и здесь, почти без изменений. И можно вот так вот раз и два. Угу. Теперь под носиком можно подчеркнуть. То есть проходим по тем местам, которые нужно выделить. Но имейте в виду, вот как я говорю, что сильно не темните краской, так и то же самое касается ластика. Не надо сильно вот этих белых линий оставлять. Подчеркиваем глазик здесь, с теневой стороны в принципе то же самое, слева показали, справа тоже показали, но здесь только будет немножко ну, более в тени. Теперь глазик закончился вот здесь, ага, здесь у нас подразумевается вот эта косточка, да, то есть заканчивается глазница и вот эта скулка. Вот, вот она. Но у девушек она не сильно. У девочек она такая очень неявно выраженная. Скорее даже вот мы вот на щечке сделаем больше акцентика. Там где-то раз, ушка немножко высветлилось. Одно ушко, ушко на уровне нижней части носика. да? То есть верхней части ушка нам не видно. Так, ну и можно немножко-немножко сам платочек тихонько. Смотрим, как он идет, как идут складочки. Вот так вот раз и здесь. Так. Так. Ага, угу. Вот, ну вот, пожалуй, даже больше не нужно ничего сегодня. Даже на этом, если вы сделаете... Вот практически так, как я вам сейчас показала. А, давайте я сейчас это уведу. Угу. Ну, там, конечно, будут еще какие-то уточнения, но сейчас я хочу вам опять-таки напомнить задачу у нас не сделать просто точную копию, да, картина, а именно пройти весь этот алгоритм шагов, с чего, как мы начинаем. И когда мы будем на следующий урок заканчивать, возможно, что даже и этот рисуночек у нас изменится, потому что на всем протяжении мы с вами будем все время уточнять и уточнять рисунок, и он может измениться в конце концов до неузнаваемости. Вот, поэтому сейчас делаем вот эти несколько шагов. А, тут ну, вот это уточнение давайте я уже оставлю на потом, Хорошо. Вот. осталось у нас, в принципе, да, совсем немного работы. Я думаю, вы прочувствовали, да, что портреты можно создавать ну, довольно-таки быстро. Но это вот как бы в качестве учебного портрета, да, вот мы довольно-таки быстро. Вот, если вы проведете каждый раз, вот будете э, повторять вот это делать, эту практику, то, в принципе, довольно-таки быстро можно понять, прочувствовать все, что зачем, и уже потом переходить к более сложным техникам. Я всегда, почему вот я решила сделать вот такой вот вам бесплатные открытые уроки по технике сухая кисть, потому что исходя из своего опыта я поняла, что это дает очень хорошие результаты, особенно для начинающих, хотя это и, как говорится, не начинающим художникам очень полезно проработать, потому что это действительно здесь закладывается основа. Основ. видение тональное видение а, вот головы то есть вот это все прочувствовать все это в тоне сохранить конечно это очень и очень важно вот ну сейчас не буду больше уточнять итак друзья пожалуйста поставьте как говорится оценочка по 10 бальной шкале насколько вам это было интересно Понятно, вот, э, насколько вам понравился урок. Мне буду вам признательна за вашу оценочку. Хочу вам напомнить, что, э, да, здорово, когда вы пишете в чате, но YouTube учитывает комментарии. Для того, чтобы мой канал продвигался активнее, я попросил бы вас написать, ну, пару слов, насколько вам понравилось, пару-троечку слов. Хотите ли вы продолжать работать? Вот. Ну и, конечно, опять-таки напоминаю, что свои работы вы можете выставить в группе ВКонтакте, это очень полезная практика, то есть это, во-первых, раскрепощает, вот, во-вторых, как бы... Так, так, сейчас. А, во-первых, это раскрепощает вас сами, когда вы можете выложить свою работу, скажем, в группе ВКонтакте, в общем альбоме, посмотреть, во-первых, на работы своих, так сказать, соучастников данного процесса. Вот, можете к покомментировать. Я единственное прошу, чтобы вы были корректны и никого не обижали, потому что художника обидеть легко. Поэтому я вас попрошу все-таки соблюдать вежливость и поддержать, потому что многие кто первый раз приходит, понятно, что те, кто давно уже рисует, у них рисуночки будут получше. Те, кто приходит в первый раз, вот особенно они нуждаются в вашей поддержке. Поэтому я призываю вас комментировать, ставьте лайки под работы в группе ВКонтакте, описание, вернее, ссылочка для группы ВКонтакте, для альбома ВКонтакте под описанием ниже. Жду ваши комментарии, жду ваши оценочки, кто что сегодня мне поставил. Ну и я хочу напомнить вам, что те, кто хочет заниматься по ну, у кого просто вот есть желание дальше продолжить, немножко в более ускорен, ускоренном темпе, я приглашаю вас на вот мою общий такой, общую страничку, где, кстати говоря, вы можете легко вот в верхней части есть разобраться, думаю, очень просто, вот есть просто сухая кисть, пастель, масло, сюда нажимаете, попадаете соответствующие. есть школа портрета, которая состоит из трех курсов, есть актуальные курсы, вот, и в актуальной курсах у меня там также то есть вот здесь все есть это вот сборник техники сухайкись опять-таки выбираете и там много-много разных курсов по пастели кто любит пастель тоже нажимаете проходите выбираете по маслу есть школа а есть еще актуальные это вот основа рисования сухой кистью по вторникам. И по воскресеньям я провожу закрытые мастер-классы. Сегодня, следующее воскресенье, мы работаем вот над богиней счастья по картине Андрея Шишкина. Вот такой талисманчик пишем двухдневно. Кто уже опоздал на первое занятие, не страшно. Есть в личном кабинете записи. Поэтому переходите и рисуйте вместе со мной. Ну что ж, друзья, благодарю вас. А, сейчас посмотрю ваши оценочки, кто что мне поставил. Есть такие или нет? <смех> так, не вижу пока. Ну ладно, десятки, десятки, десятки. Ура, спасибо вам. Так еще раз да да да да еще раз я хочу вас поблагодарить спасибо вам друзья рисуйте обязательно находите время хотя бы полчаса в неделю и вы получите классные результаты главное не пропускайте а еще и вам открою один секрет если вы работаете со мной в онлайн не просто смотрите а рисуете то вы получите в три раза больше результатов чем если бы просто смотрели поэтому не важно есть у вас <coughs> материал или нет используйте хотя Хотя бы просто ручку и бумагу рисуйте в, любой, в любом блокноте, лишь бы вы это для себя, как говорится, и слушали, и рука ваша делала. Поэтому приходите на открытые мастер-классы на онлайн-классе. Классы я не каждый раз делаю в онлайне. Иногда я делаю записи в силу своей занятости. Лучше, я думаю, сделаю запись, нежели пропущу этот день. Поэтому, друзьям, до следующей встречи. В следующей встрече мы с вами уже продолжим. Я покажу, как работать с мелкими вот этими детальками, как прописать тонкие детальки, казалось бы, работаем вот такой кистью, вот такой кистью. На следующий урок нам понадобится тоненькая кисточка, чтобы уже проработать детали. Ну что ж, все, всего вам доброго, я вас обожаю, и до встречи на следующем мастер-классе. Пока-пока!